Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим чай масала. Это индийский чай такой. Для этого нам понадобится гвоздика, кардамон, вода, палочка корицы, свежий имбирь, черный перец молотый, душистый перец горошком, молоко, мед и, конечно же, заварка. Измельчаем наши специи в кофемолке. Специи измельчили, добавляем их соейчик с водой и доводим до кипения. После того когда у нас закипело это все переключаем на медленный огонь и минутки 3 готовим. Далее сюда добавляем молоко с медом, доводим до кипения но не кипятим. Добавляем заварку, выключаем печку, накрываем крышечкой и ждем 3 минуты. И можно будет пить чай, приятного чаепития.